В этом видео я покажу, как можно готовить блюда на пару, не имея пароварки. Способов на самом деле достаточно много. В самом примитивном варианте вам понадобится просто такой душлаг и кастрюлю. Вот самая простая конструкция, которую можно сделать, и у вас будет... Простая пароварка для того, чтобы приготовить все, что нужно на пару. Если нужно что-то более красивое, есть вот такой вкладыш, он стоит буквально копейки, ставится в кастрюлю, то есть сначала наливается водичка сюда на донышко, чтобы успела выкипеть, сюда ставится вот такая подставка, и на ней все готовится. У многих есть мультиварка, в ней тоже можно готовить на пару. Очень часто вместе с мультиваркой в комплекте вот идут два таких приспособления. Первое. Это подставочка на дон, а вторая – это такая пластмассовая корзинка именно для приготовления на пару. Предположим, вы хотите приготовить котлеты, значит, вам нужна кастрюля, наливаете воду. Маленькая такая хитрость-лайфхак. Для того, чтобы ароматизировать и специями более вкусно приправить любое блюдо, я прямо вот в воду добавляю специи, которые мне нравятся. Здесь анис, горошек и две звездочки. такие. Этого достаточно работает так вот сюда вкладыш водичка не достает будет готовиться все на пару и выкладываю сюда то что нужно приготовить или продукты или полуфабрикаты вот у меня здесь почти готовые котлетки и накрываю крышкой на среднюю температуру и 15 минут 15-20 минут в зависимости от температуры на которой вы готовите все варится само можно заниматься своими делами